Чувачки, всем привет, меня зовут Ильяс и сегодня мы будем, точнее я буду вам показывать как заработать поближка на какую-либо привилегию в кс или просто на шауху Так, для этого нам нужен сайт disk space, мы будем зарабатывать на скачиваниях файлов, точнее нам будут давать ссылку, мы будем загружать файл и мы будем раскидывать эти ссылки кому-либо они будут Переходить, скачивать любой файл который мы загрузим и нам будут давать баблишка давайте зайдем вы зарегистрируетесь, а я уже схожу вывод там можно делать на kiwi vietmani или яндекс деньги вот так я вхожу так а за одно скачивание файлов нам дадут 3 рубля 20 копеек у меня скачали всего лишь один файл, так как я никуда их не выкладывал, просто попросил, чтобы скачали, чтобы проверить. Чтобы загрузить файл, нам нужно нажать, естественно, загрузку файлов. Нажимаем сюда, ну, кому как. Я сейчас закину картинку обычную. Иди сюда. Обычную картинку закину, нажимаем и вот сюда вот на успешную галочку. Дальше нажимаем на мои файлы. И нажимаем вот, туда вот на красный крестик, чтобы другие люди видели нашу картиночку. Чтобы получить ссылку на наш файл, чтобы мы зарабатывали с него, нам нужно нажать на название файла, который мы загрузили, и скопировать ссылку. Вот эта вся ссылка, которую нам нужно кому-либо скинуть, чтобы они пришли и скачали. Давайте посмотрим. Я скопирую. Вставляем. Вот наш файл. Кто хочет, можете его переименовать. Чтобы переименовать, нужно нажать вот здесь вот, рядом с названием, зелененькая кнопочка. Вот мы можем здесь описание и другую фигню. Так. И самое главное. Заказ выплат. Так, далее. рефералы. Надеюсь, вы добрые люди и перейдете по моей реферальной ссылке в описании, чтобы... Ну, все равно будете регистрироваться, чем тяжело чтобы зарегистрироваться. Вот, регистрируйте, ссылочка будет в описании. Сразу вы смо не сможете заработать, вам нужно будет усердствовать тут вот, работать, скидывать ссылки. Чем больше людей будут скачивать ваши файлы, неважно, это будут картинки, документы, всякие разные игры, вам будут давать баблишка а вы будете зарабатывать вот так вот неплохо можно заработать ссылку в описании подписывайтесь на канал всем пока я, братишка забыл сказать то что я буду пробовать разные контенты разные форматы видеороликов поэтому привыкайте всем пока